Здравствуйте, меня зовут Владислав, я инженер компании Alter Air. Мы находимся на объекте в жилом комплексе Мажерича. На данном объекте компании Alter Air было спроектировано и смонтировано такие системы, как отопление на базе теплового насоса висман Vitokal 100S, который работает в паре с камином с водяной рубашкой. Также компании Alter Air было выполнено вентиляция на базе вентиляционной установки Майка с рекуператором ВС-320, канального кондиционирования и водоочистки Экософт. Но сегодня речь пойдет только о отоплении а именно самой котельной и водоочистке. Итак, начнем с водоочистки. Анализ воды по всему Киеву показывает и Киевской области. Показывает, что вода в Киеве очень жесткая, в ней много железа. А со скважиной очень часто бывает запах... Неприятный запах и наличие сероводорода. Поэтому нужно во всех домах и коттеджах устанавливать водоподготовку. Начнем с самого начала. Подходит вода, поступает в расширительный бак на 150 литров. Далее очищается в полипропиленовом фильтре на 20 микрон. После чего поступает в водоочистку Экософт, в которой вода становится мягче. Удаляется все железо и вода приобретает голубой океанский цвет. Внутри данного баллона расположена засыпка экомикс C. Для этой засыпки, для ее регенерации, необходима соль, которая расположена в данном баке. Соль нужно засыпать один раз в 3 месяца, 3-4 месяца. А экомикс С в данном баллоне меняется один раз в 5-7 лет. Далее вода поступает в бивалентный бак ГВС, где она нагревается и уже поступает в душ, в санузлы, в доме весь дом отапливается теплыми полами на теплый пол у нас установлены две насосные группы первая насосная группа на первый этаж вторая насосная группа на второй этаж насосные группы фирмы MyBes с сервоприводом а на сервоприводе мы можем выставить температуру подачи в теплый пол то есть клиент приходит и в зависимости от того какая температура на улице либо в помещении Устанавливаю температуру подачи в систему теплый пол. На радиаторе у нас стоит одна насосная группа. Радиаторы установлены в тех помещениях, где теплого пола нет. Это отапливаемый гараж, технический коридор и технический санузел. Здесь присутствуют два основных источника тепла. Это тепловой насос. И камин. Тепловой насос у нас работает в погодозависимом режиме, то есть он регенерирует температуру подачи в систему отопления в зависимости от наружной температуры. Чем ниже температура на улице, тем выше температура в саму систему отопления. Как дополнительный источник тепла у нас установлен камин. Он находится за этой стеной. Для камина установлена группа безопасности, а также для камина установлена автоматика, которая пропускает через теплообменник камина холодную воду, в том случае, если он закипает. Здесь над котлом у нас установлена насосная группа на камин, которая поддерживает температуру обратки не ниже, чем 55-60 градусов. Это нужно для того, чтобы сам камин, грубо говоря, не потек. Рассмотрим уже теперь а, автоматику на камин. Нам не нужно, чтобы а, насос на камин работал круглосуточно. Поэтому мы установили автоматику VITASOLIC 100, которая видит температуру в камине и видит температуру в буферной емкости. Если температура в камине выше, чем температура в буферной емкости, автоматика включает насос и а, в этот период времени идет уже Подача тепла с каминов саму буферную емкость и далее во всю систему отопления. Буферная емкость у нас Висман на 400 литров и бак ГВС бивалентный на 300 литров. Нижний теплообменник у нас греется тепловым насосом, а верхний теплообменник у нас подогревается самим камином.